Всем привет, друзья, товарищи! Вы на канале Мастер Спорта по спорту и с вами я, Полина. И сегодня мы поговорим о жиме лежа в пауэрлифтинге. Наверное, нет такого человека, который никогда бы не делал это упражнение? Или есть? Если есть, тогда прямо сейчас отправляйся в зал. Ведь жим лежа является очень распространенным упражнением в спорте, так как его можно использовать для тренировки силы, скорости и выносливости а также для проработки трицепсов, грудных и дельтовидных мышц. Чтобы тренировать отдельные мышцы, можно изменять хват, угол наклона скамьи, амплитуду, поэтому существует множество вариаций исполнения этого упражнения. Но сегодня мы поговорим о жиме лежа в пауэрлифтинге, и поможет нам в этом Константин Соловьев. Жим лежа 120. Да не, это не Костя И никогда так не делайте Не нужно выполнять это упражнение без замков и без подстраховки Особенно с тяжелыми весами Костя, вот Займите предстартовое положение, сделайте мост, заведите ноги назад. Ваш таз должен соприкасаться с лавкой, но не опираться на нее. Ширина постановки ног индивидуальна, она вырабатывается на тренировках. Возьмите штангу удобным хватом, он для всех также будет индивидуален, так как зависит от длины рук атлета, но рекомендуется брать максимально допустимый хват 81 см, так вы сократите амплитуду движения. Когда будете готовы, подайте знак ассистентам и они помогут вам снять штангу. Вы должны вывести штангу вперед, когда берете штангу слегка приподнимите таз, а потом опустите на лавку. Приняв штангу, ждите команду от судьи, после команды старт начинайте плавно опускать снаряд. Опустив снаряд на грудь, вы должны выдержать небольшую секундную паузу. При этом ни в коем случае не расслаблять мышцы груди, пока судья не даст команду. После второй команды начинайте жать штангу, не отрывая таз, голову от лавки и ноги от земли. Выжав снаряд, дождитесь команды судьи на стойке. После чего поставьте штангу на место. Ну как, Полин, тебе это упражнение? Как-то так. Локти прижаты к корпусу и работают. Они вместе, да, Дмитрий? Можем по просто так по нему И вот чисто локти прижаты, и ничего делать, чисто Опускаешь до 90 градусов наверху. Вот и по словам. Я уже посмотрел. Готово ко всему. Потом А, их можно разобить. Ну до конца вытянули. О! Сколько, да? Подожди, хоть я включусь. ты услышала звук, нет? <fork> <с Anyone getting tired> я ж <запустела>. Все, вы уже снимаетесь. Наша тренировка подошла к концу. Хочу поблагодарить после тебя за то, что нашел время для этого. Сегодня я выжила максимум 30, поэтому посмотрим, что будет после соревнований. Помогут ли мне твои, поможет ли мне твоя программа? Я думаю, что все будет нормально. Мы работали чисто на технику, там, правила умывали. Mm -hmm. И, конечно, мы не выкладывались, все впереди. Всегда есть с чем устраниться. Борьба здесь всегда есть. Борьба с самим собой, с штаммой. Это основной соперник. Поэтому... Ты думаешь, мне если, получится с ней желание. Желание будет, то получится все. И всегда. результат будет, да? И результат будет. Да. Надо заставлять себя. Спасибо большое тебе за тренировку, mm -hmm. за твой, за твои наставления. Я mm -hmm. надеюсь, они мне помогут. Встретимся на своем. Удачи. В заключение хочу напомнить, что 14 мая в Костроме пройдут соревнования по жиму лежа. Я же приму в них участие, чего и вам желаю. Занимайтесь спортом, тренируйтесь, любите спорт так, как люблю его я. Оставляйте комментарии под этим видео, будем общаться, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока-пока!